Власти ДНР начали выплачивать часть пенсии в долларах США. Выплаты в иностранной валюте пока будет получать только одна категория пенсионеров, бывшие военнослужащие. Такое решение было принято из-за дефицита наличной гривны. После введенной Киевом экономической блокады Донбасса местные власти вынуждены были перейти на мультивалютную систему расчетов в рублях, долларах и евро с сохранением гривны в качестве базовой. А накануне выплачивать пенсии в долларах уже начали и в ЛНР. Донбасс сегодня снова под тяжелыми обстрелами. Украинская артиллерия бьет по Горловке, Донецку и прилегающим поселкам. Разведка ополчения докладывает о стягивании к городам систем залпового огня. А в воздухе уже замечены беспилотники, с помощью которых корректируется артиллерийский огонь. С передовых позиций ополчения передает наш военный корреспондент Станислав Назаров. АГС работает со стороны Крымска, работа на сокольниках. Постоянно периодически стреляю, часто с танков 122 миномета каждый день на улицах поселка Сокняки. Баррикады позиций вооруженных сил Украины начинаются сразу же на выезде из населенного пункта. По этим улицам мы передвигаемся короткими перебежками. На линии соприкосновения у реки Северский Донец завязывается бой. На той стороне реки расположены позиции батальона «Айдар» после перестрелки. Они начинают бить по поселку из артиллерии и танков. Вот, минометы 82 вот. 80-е. Ответку не даем, тишину. Чтобы не допустить попыток прорыва противника под Славяно-Сербском, оборудованы дополнительные укрепления и выставлены патрули. Тишину соблюдаем, не отвечаем. Да, провоцирует. Это провокация. Населенный пункт сокраники с трех сторон окружен позициями украинских силовиков, которые бьют сюда из крупнокалиберных пулеметов и минометов. На такие провокации ополченцы отвечают только стрелковым оружием. Вот минометная батарея здесь. Да, да, да, да. БТР-стадион, несколько вот Лопатский, здесь БМП подъезжает. Да, да. Вдоль реки разведка ополчения наблюдает, как подразделения украинской армии продолжают перегруппировку и укрепляют свои позиции. Была задержана группа из трех человек э, в поселке, соседнем, пытались заселиться. Были корректировщиками, потом, когда провели с ними работу, они были корректировщиками. Чтобы держать оборону, особенно в ночное время, усиленные подразделения ополченцев несут дежурство в лесопосадках и постоянно патрулируют улицы окрестных населенных пунктов. Станислав Назаров, Александр Малышев, Антон Косимович, Алексей Ялдин. Вести. Луганская Народная Республика.